самый первый, будешь узнавать о выходах данных новинок инвестирования в интернете. И в сегодняшнем видео я хочу в очередной раз проверить данный проект на платежеспособность. Кому он интересен, все полезные ссылки будут в описании. Также вы мне задаете вопросы, как здесь пройти регистрацию. Давайте я вам еще раз это покажу. Переходите под каждое мое видео и здесь сайт из видео здесь все проекты здесь нажимаете по любой ссылке вас перебрасывает на мой сайт и здесь актуальные проекты для инвестирования также телеграм-канал здесь написан и вы здесь кликаете по любому проекту который вам нравится кликаем вот по татамал и здесь вся подробная информация о проекте вы читаете знакомитесь и вот у вас будет ссылка для регистрации. Переходите и регистрируйтесь. Когда вы перешли по ссылке, попадаете в вот такой вот кабинет. Здесь прописываем электронную почту. Далее вторая колоночка. Прописываем ваш пароль для входа в аккаунт. И третья колоночка. Прописываем пароль для вывода денег. Я всегда прописываю 6 цифр. И это мой будет пароль для вывода денег и здесь у вас код пригласителя нажимаем сингап кнопочку зарегистрироваться далее вот такой вот кабинет здесь у нас есть языки выбираем тот язык на котором мы говорим также вот здесь все компания пополните на 12 долларов и вы будете выводить три с половиной доллара ежедневно четыре дня здесь окупаемости если вы пополните на VIP-2 на 40 долларов, то окупаемость здесь 6 дней. Ну и так далее. VIP-3, VIP-4, я думаю, с этим уже каждый сам разберется и посчитает. Также здесь партнерская программа на 7%, на 5% и на 2% третий уровень. Выбираем здесь вот тот язык, на который мы говорим. Вот здесь я вчера получал 19 долларов в выплату. И чтобы здесь начать зарабатывать, нажимаем вот кнопочку депозиты, пополняем на этот адрес кошелька ту сумму, на которую вы хотите открыть VIP. Я вчера купил себе здесь VIP 2, пополнил на 40 долларов, далее зашел там, где VIP, и нажал кнопочку открытие сейчас. И у меня VIP открывается, и ежедневная прибыль моя 7 долларов. Также, если вы хотите здесь зарабатывать еще больше, Здесь у вас будет партнерская ссылка в разделе «Команда». Копируйте ее, делитесь с друзьями-партнерами и будете зарабатывать на партнерской программе. Чтобы выполнить задание, возвращаемся на домашнюю страницу, нажимаем на VIP, который у вас есть, нажимаем «Идти до конца», ждем обработки и задание мы выполнили. И через 22 часа мы можем сюда вернуться, выполнить следующее задание и сделать вывод денег с данного проекта. Здесь у нас мой кабинет, у вас здесь будет отображаться баланс, который мы можем вывести. Также здесь будут все ваши транзакции. Вот бонус вы получите 5 долларов, 40 долларов я пополнил, и вот счет вывода, то, что мне приходит на счет для вывода денег. И давайте сейчас мы проверим данный проект на платежеспособность. Я вчера общался с ребятами, мне говорят, что Данные проекты, они очень-очень хорошо работают. Последний проект отработал 27 дней. Это очень-очень хорошо. И здесь нам нужно прописать пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку подтверждать. Итак, 80 долларов ушло. 89 долларов я поставил на вывод. Вот они минус 89. Давайте сейчас... Обновим страничку на бирже Binance. И посмотрим, как быстро поступили деньги на счет. Итак, вот она выплата. 89 долларов. Вот она еще в обработке. Данный проект он платит. На этом мой видеообзор подходит к концу. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. И всем пока.